Вообще представление богам, языческим богам, скандинавским в данном случае богам, это всегда воля богов, никогда не самого человека. То посвящение, которое делаем мы, мы делаем, скажем так, на моем канале, то есть на уже простроенном канале. Но никто не говорит, что это канал единственный. Иногда человек открывает книгу, смотрит на первую руну Феху, и он понимает, что канал у него есть, канал у него открыт. И боги начинают его вести по самому футарку от Феху до Газа и дальше в Феху, и э, представление о богам уже не нужно, потому что им уже представился, они уже с тобой, они уже присутствуют. Иногда бывает включение, человек покупает уже готовый рунический набор, берет в руки любую руну и понимает, что это мое, это, я, это, я, это всегда было со мной. Да? Сонастройка идет на канал, автоматическая сонастройка. Вот, поэтому здесь вы можете не переживать, Участь по книге и чувствуя руны, будьте уверены, что сила скандинавского пантеона вас видит. И никакое дополнительное представление им не нужно. Но если вам необходимо, вы можете сделать самостоятельный ритуал. Например, после того, как вы закончили прохождение всего футарка, вошли в Дагас и после Дагаса еще раз вышли на обновленную феху, идите в лес, куда-нибудь в единнное место, желательно на всю ночь, запалите костер, принесите дары силам природы. Мысленно соединитесь с Одином, со скандинавскими богами, они обязательно пошлют вам знак, они обязательно пошлют вам какое-то присутствие, свою информацию о своем присутствии, свое благословение. Очень редко бывает, когда боги отрицают кого-либо, очень редко. Обычно так бывает, когда человек грубо нарушает взятые на себя обязательства, да? когда пренебрежительно относится к информации, которую посылают боги. Да, то есть здесь слышу, здесь не слышу, хочу слышу, хочу, не слышу. Вот. Они, конечно, этого очень не любят, потому что каналы у них сейчас не сильно простроены в этот мир, и ценен каждый человек, который готов с этими каналами работать, каждый человек. Да? Но на определенных условиях, на их условиях. Христианская религия в том виде, в котором она сейчас есть, она сознание человека очень сильно извратило позволяет ему обращаться к Богу тогда, когда ему хочется, но при этом не выполнять взятых на себя обязательств, не выполнять зароков, не выполнять обещаний. Что с языческими богами, север, богами северного пантеона категорически противопоказано, они более не они И Поэтому если человек говорит, сделаю и не делю, клятву преступления. Если он говорит, принесу дары и не принесу, преступления. То есть здесь всегда надо четко выполнять обещания, которые ты даешь богам. Если говоришь за подобную информацию, я обязуюсь сделать то-то, то-то, то-то, надо это делать, а не забывать об этом, потому что они будут помнить. С точки зрения, например, того же православия достаточно пойти покаяться. И в принципе уже вопрос будет закрыт, особенно если ты это будешь делать искренне. А здесь так не пройдет, потому что топ-то от твоего раскаяния ты же не сделал. Сделай, потом кайся, что сделал не вовремя, то сделай. Вот. Там просто немножко другая метода, поэтому посвящение богов это всегда очень индивидуально. И если вы чувствуете, что вы хотите присоединиться к этому каналу, просто дайте запрос, обратитесь мысленно к Одину, попросите, чтобы он дал вам знак, чтобы подсказал, чтобы провел вас по этому пути, и все будет. Не было еще случаев, чтобы они отказывали. Ну, может быть, не сам Один, у него огромнейшее количество родственников, помощников, которые взяли на себя эту функцию.